Банде Гуру Падот БХАКТА Бхактабин Досаманитам Шри Чайтанна Правом Банде Нитам Ананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радика Чароно Даям Гопи Жану Самаюкта Биндам Банаману Хело ань, бханча, калпотору, эшке, паасиндве, вача, патита, ананг, пабо, не бхавишна, бибью, о, наму, Сновати паде деви наму нама Садану ракто гуру факти юкто, факти прамада кши дейям сада пари бабагна мабиштуду падам Банде Махапуру Шатича Руна Рабиндам, Ядпада Паллавана Качандама Ничатая, Биспураджита Кемапигапапуду Швадарша, Пурунана Рагара Сагара Сарамуртихи, Сарадхика Майкадам Кипама Куруси, Срихи Кришна Сяддайтакада даро сивасади хи гаура бхакта бинд. Шри Кисна Чайтанна Прабху нитананд. Сяддайтакада даро Хари Рама, Рама, Хари, Хари. Аджануламмито фуцо канока, буда ту шанкитаной купиторо камала, Хари Krishna, Хари Krishna, Krishna Krishna, Хари Хари Хари Рам Хари Рам Рам Хари Хари Нама Ганги Сура суройр бандито дипарупам, бхуктин чамуктин чадада синитам, бхаван рупен саданаранам, Ганга калапам, Нарайоно Прияманага Мадапахарам, Баравана Сипурапати Бхаджави Шанатам, Баги Шаджави Шападани, Hare Krishna, Hare Кришна, Кришна, Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Ram, Ram, Hare, Hare. Крия сактану дхиг и пикет тапаса धीगोष्टु ब्रह्मोहम् बदनों परिफुल्लानो जरो मतीनो किम् इतानो सोचामो विशारसमित मत्यानो नरो पोषुना नौ केशांचित् अहोहो मिलितो गौरो मिलितो अधुना नौ केशांचित् ओपि अहोहो मिलितो गौरो मधुना क्रिया शक्तानुधिक विकाटोतपोस धिक्चे जमीन Дхи <говорит> госту ахам бадхана пари фуллану джоро мотино ким этану сочама бишвара шамяттияно норопу шуно на кешанчит лешо опи ахо хамилиту гауро мадхуно. Гаурья гостхипатия, Шри Шрила Бхакти Сидханта Сарасвати Гасвами Такур Прабхупат Парамахам Саджакат Гуру сказал, до тех пор, Пока на этой земле присутствует Майвада Сидханта, Майвада Вичар, мы не сможем широко проповедовать Бхакти. До тех пор, пока концепция Майвады существует, на этой земле, у нас нет, не будет необходимых возможностей, необходимых, э, то есть мы не сможем широко проповедовать шудда-бхакти, поскольку Майвада является главным препятствием в этом. Прабхупат сказал, что именно тогда, когда Маеваде начали присоединяться к Гаудия Баджану. В обществе преданных начались проблемы. Кто может понять, Маеваде это или преданный? Это могут сделать лишь Прабхупад и возвышенные преданные. Итак, Прабхупад говорит, что именно тогда, когда Майвади начали присоединяться к обществу преданных, начались огромнейшие проблемы. Кто может узнать, просто ли я ношу одежды Вайшнава? или по-настоящему следую всем правилам и предписаниям. На том берегу живут те, кто лишь внешне заявляет, то есть те, кто внешне якобы следует читании Махапрабху. Ко мне сегодня приходил Вараха Махарадж, ученик Ваманы Госвар Махараджа из Америки. Я был в том месте, где строится новый центр. И он сказал, у Гаудиомадхи есть один бранч и один... They wanted to get control over the temple and they are giving red robe and sannyas to Then he liked to file one case, because otherwise everybody can think Gouryaman is like that. Nobody interested. Billions of dollars they have, but they have no, no interest. I'll let them do whatever. Even when I started writing protest by the начал... Guru Vishnu, писать статьи, которые возражали тому, что происходит в Матхе мне сказали, пусть они занимаются своим делом. Какой тебе разница? А они пусть делают то, что хотят. Но в действительности тот человек, который а, так ответил, уже пал. Суть в том, что никто не хочет защищать интересы сампрадая. Но Шри Читания Махапрабху уделял особое внимание этому фактору. Потому что Махапрабху хорошо понимал, что если я не смогу помочь тем, кто погружены в Майваду, нет, не будет им спасения. Приняв саньясу, Махапрабху пошел в Пуршоттамадхаму по желанию, для того, чтобы исполнить желание Шачиматы. Это долгая история. Когда Махапрабху пришел в храм Джаганатха, он, увидев божество Джаганатха, захотел обнять его. Его переполняла глубочайшая према. Он упал без чувств перед Божеством, перед Джаганатхом, И панды хотели избить его за неподобающее поведение. Они не понимали, что творится внутри Махапрабху. Но там оказался предводитель Майвади, Саргамбамбатачария. Он был выдающимся пандитом. Но вальшнава Сидханта он не знал. Мы не можем его назвать пандитом в отношении Вайшнавской Сидханты. Тем не менее, он был знаменитейшим пандитом во всей Индии. Увидев происходящее, он не позволил пандам побить Махапрабу. Он был готов закрыть Махапрабу с своим собственным телом от побоев. А панды уважали Сарвабаму, Батачарю. Даже Царь выражал ему почтение, а Каши Мишра был гуру Пратапарудра. Поэтому оба они занимали значительное положение в обществе. Несмотря на то, что Срабам Батачаря был выдающимся Майваде, он был настолько большим знатоком Шастер, он имел даже представление о Расататве. Он начал размышлять, подобное бхава. Невозможно испытывать подобную бхаву в материальном мире. То, что я вижу в нем, в этом юноше не может испытывать обычный человек. Изначально Сарабхам Бадачария был из Навадвипы. Он сын Махешвар Вишарат. Махешвар Вишарата и Джаганат Мишра были друзьями. Вместе они учились, so, читали. По so, просьбе he царя он Сарабхам Батачарья переехал в Пуре. Несмотря на то, что Сарумба Бадачари был Майвади, Майваде, он все-таки имел какое-то представление о Пхавах. Он начал наблюдать за Махапрабо, но Махапрабо не приходил в сознание. Тогда, при помощи своих учеников, он перенес Махапрабу в свой дом. Нитянанда Прабу и другие преданные узнали, что произошло в храме Джаганадха, они услышали, что высокий, огромный юноша золотого цвета упал перед божеством Джаганатха. То есть этот слух быстро распространился повсюду, и Нитянанда и преданные узнали об этом. В то время Гапината Чале также находился в Пуре. И он также отправился в дом Сарва Мамбатачарья. был очень гордым. И в действительности не было никого в этом мире, кто мог бы изменить его. Ему была интересна лишь слава про тиштхан. Если он и говорил о чистом преданном служении, лишь в шутку и для того, чтобы разбить концепции бхакти. Сестра Гопинат была замужем за старого Бамбатачарие, поэтому они дружили. Когда Ганатачария говорил что-то об акте, Батачари шутил над ним, шутил и высокомерно опровергал его утверждение. У него было тысячи учеников. Большинство Раньше люди, то есть люди ездили в Варанасе, чтобы получить образование, но когда Сарабамбатачарья начал жить в Пуре, все приходили к нему. И он был очень... То есть, маевадские мои, мои идеи глубоко сидели в его сердце, и оно было очень твердым, его сердце. Итак, когда Махапрабху пришел в сознание, Нитянанда и преданные пели вокруг него Махамантру, благодаря этому он очнулся, тогда Сарамбам Батачария начал задавать вопросы Махапрабху, кто он такой. Тогда он узнал, что отец, что его отец Махеша Вишард является другом отца Махапрабху. И тогда он стал подружески относиться к Махапрабху. Такой молодой юноша, ему всего 24 года, он принял саньясу. Как же он будет поддерживать ее? Как он будет сохранять саньясу? Как он будет следовать ей? Я должен ему помочь, думал он. И Махапрабху относился к Сарабхамбадачари с почтением. Я твой сын, я как твой ребенок. Что бы ты мне ни посоветовал, я, буду, я приму твои советы, буду следовать им. Итак, да, сказал с этого дня, приходи ко мне ежедневно, и я буду обучать тебя виданти. Варанаси все следуют вот этой шлоке из Виданты, в которой говорится о том, что Вайраги может Байраги может следовать только тот, кто ежедневно изучает Виданту. Это концепция Майвади и из смирения Махапрабу. Принял предложение Сарабхама Батачари. Он сказал, «Я готов слушаться любого вашего наставления». Итак, он начал слушать Веданту в изложении Сарабхама Батачари. «Каждый день Сарабхама Батачари» объяснял Махапрабху Маевадскую веданту. Но Махапрабху не говорил ни слова, он только слушал. Спустя семь дней, Сарамбам Батачаря сказал, уже семь дней я рассказываю объясняю тебе Сидханту, но ты не даешь мне понять, понимаешь ты меня или нет. И тогда Махапрабху начал Говорить. «На самом деле, когда вы объясняете Веданту, я не могу понять ваших комментариев, не могу понять ваших объяснений. Что что ты меня не спрашиваешь? Я же перед тобой стою для того, чтобы ты все понимал, почему ты не задаешь вопроса». И Махапрабху ответил, когда вы говорите в сутру, когда вы цитируете сутру, все веданта-сутры, я понимаю. Но когда вы начинаете давать на них свои комментарии, их понять я не могу. Мах Батачали ужасно разгневался. Он был очень гордым, поэтому его задели слова Махапрабху. Он был выдающимся пандитом всей Индии, и, конечно же, он был оскорблен замечанием Махапрабху. Тогда давай, давай ты сам объясняй. И Махапрабху начал. Вы объясняете, вы даете очень странное объяснение. К примеру, Гангаям Гошапали. Гош это деревня, Гошапали. То есть это деревня Гошей. И конечно же, речь не идет о том, что деревня находится в водах Ганги. Естественно, что она стоит на берегу реки. То есть иногда есть два способа понимания того, что говорится в «Виданте». Есть прямое описание, а есть косвенное. Когда шастра говорит напрямую, значение менять нельзя. И необходимо понимать сложные моменты, которые содержатся там. Но Сармам Батачария постоянно возражал Махапрабу. Махапрабу продолжал приводить аргументы, но тот возражал. Тем самым Махапрабу устанавливал... Чистую сидханту. Насарумбамба не был готов принять ее. Он пытался доказать правату Нирвишеша Брамы, философию Майвады. Он говорил, ну, в Вапанчаде же сказано, что у Бхагавана нет ни рук, ни ног. Хорошо, отвечал Махапрабху. Но что написано после этих слов? Нет ни рук, ни ног, но он очень быстро принимает то, что предлагает ему его преданный. У него нет глаз и ушей. Тем не менее, он слышит все, что происходит в, бесконеч... в бесчисленных мирах. Он слышит, кто что и что говорит. Нет глаз, но видит все. Нет ушей, но слышит все. Махапрабху говорил с глубоким смирением. Проблема была в том, что Сарабхам Батачарья был настолько гордым, что не готов был услышать ни одного замечания в свой адрес. Но увидев смирение Махапрабху, он был вынужден принять его замечание. Благодаря смирению Махапрабху он почувствовал расположение к нему. В противном случае, никого бы он, не, он, не, он не, никого бы не стал так слушать, как слушал читанию Махапрабху. Уже после двух слов он бы выкинул этого человека. И почему Махапрабху уделял столько внимания тому, чтобы изменить сердце Батачари, потому что у него были тысячи, тысячи учеников. И наш Прабхупат также использовал эту тактику. Он понимал, что если изменить сердце лидера общества, то изменится и все общество. Те, кто следует ему. Удивительный тот факт, что когда Сарабхам Батачарья принес Махапрабху свой дом, и Гапинат хачали наряду с другими предками оказался в этом доме. Все это было по замыслу Махапрабху. Итак, Махапрабху продолжал. Да, у Бхагавана нет ни глаз, ни ушей. Тем не менее, речь идет о том, что у него нет материальных органов чувств. Да, у него нет ни ушей, ни глаз. Но Суть заключается в том, что его органы чувств трансцендентные. Речь идет о отсутствии материальных органов чувств. Как мы знаем. В Брама Самхите сказано, что все органы чувств Бхагавана, любой из органов чувств Бхагавана может исполнять функции другого. То есть глаза могут слышать, уши могут видеть. Ни-на-ни-я-с-со, со ка с о All sense organ of whom? Mean? Supreme Lord. ни на ни Supreme Lord. His. All sense organ, Any sense organ can act as any other sense organ. Follow. Бога-ван, by eyes, can eat. Бхагаван может вкушать глазами. Вам а сложно в это поверить. Мы не представляем, как это возможно. Тем не менее, это правда. Это мы из доказательства. Как я ранее говорил, наш мир материален. Он относителен. Мы верим лишь в то, что сами видим. Нам сложно поверить, что на Сурья Локе есть жизнь. На Сурья Локе, в обители Бога Солнца, Сурьи есть живые существа. Но об этом сказано в Шастрах. Это правда? Ей существует тонкое тело room. и так далее. Борун, борун, you know? Вы body знаете, Варуна. Варун — это water, бог water. воды. Его тело состоит из воды. Но и в этом мы поверить your, не можем, потому что мы подобного не тела, видели. Если мы вас сейчас отправим куда-то, где минус 23, вы не сможете там выжить. Но в Сибири, в России, минус 50, минус 56 градусов, и они там живут. То есть даже в материальном мире есть вещи, в которые нам сложно поверить. а в пустынях по 46 градусов, и там также живут люди. Поэтому не нужно спорить о сидханте не нужно спорить, оспаривать то, что вы никогда не видели. А на Сурьялоке дживатмы обладают телами, состоящими из огня. Мы, нам сложно, а, то есть мы не можем перенести даже температуру 40 градусов, когда мы погружаем руку в воду такой температуры, мы обжигаемся. Итак, Сарвабама Батачарья был побежден Махапрабху. Махапрабху, тем не менее, хоть и победил его, но он сделал это с глубоким смирением так, чтобы ему было не так больно. Махапрабху понимал, что главное сокровище, которым обладал Сарбам это его знание. Если бы он понял, что оно бессмысленно, ему было бы ужасно больно. Вспомните историю с Кеша в Кашмире. У него также было тысячи, тысячи последователей. И Махапрабху также очень тактично изменил его настроение. Он был ачарьей, вишну с вами сампрадай. Итак, в материальном мире у нас, у нас есть определенные представления, которые сформированы нашей жизнью в материальном мире. К примеру, змея. У нее есть глаза, но вы когда-нибудь видели у нее уши? Нет у змеи ушей. Так как же она слышит? Она действительно слышит и слышит при помощи глаз. Вы можете возразить, но глаза же могут только видеть. Нет, глаза змеи могут как видеть, так и слышать. Именно поэтому змею называют Окишвара. Та, которая умеет слышать при помощи, может слышать при помощи глаз. Так вот, если даже в материальном мире мы можем наблюдать подобное, почему мы не можем поверить, в удивительный образ Бхагавана. В этой шлоке описывается Господь, ее приводит Махапрабху в споре с Сарабхамбатачарей, и сердце Сарабамбатачарии меняется. И в конце концов, Махапрабху является Сарабхамба Тащари One свой шестерукий образ. В одной руке он держит флейту, подобно Кришне. Oh. В другой лук со an so стрелами, как Рамачандра. А другие руки, другие, в одной руке он держит дандо, в другой – камандалу. Когда Махапрабху явил ему такой облик, долгое время Махапрабху действовал как обычный человек, Но когда Махапрабху больше не мог выносить свои батачарья увидел удивительный образ, который явил ему Махапрабху, он упал без сознания. Тогда Махапрабху прикоснулся к нему и начал произносить эти шлоки. Сарабхан Батачари очнулся, взглянул на Махапрабху, и он уже был в своем обычном облике, Гауранги. Он начал говорить со скоростью ветра. Как и прежде мы говорили о том, как Кешва Кашмир порославлял Гангу, со скоростью ветра, так и Сарабамбатачария начал со скоростью ветра прославлять чистое преданное служение. И так в этот момент он изменился. Он полностью изменился. Он стал Вайшнавом. И новость об этом разлетелась по всей Индии. Это был необыкновенный успех. Панды Джаганатха со временем поняли, что Махапрабху великая личность. Они не знали, что он сам Господь. Тем не менее имели какое-то представление об этом, какую-то догадку об этом. Однажды Махапрабху ранним утром пришел в дом с Рабамбой с просадом Джаганатха. Он разбудил его Kishno и Kishno сказал, Kishno и и произнес эти слова, «Тот, кто…» а, То есть эти слова произнес Ксарабам Батачаре. Прежде он никогда не говорил о Кришне, а теперь он постоянно прославлял его. И Махапрабху зашел в его комнату и дал ему Джагнат Прасад. Тот, даже не приняв омовение, начал танцевать. Он сказал, теперь Сарбам Батачари сказал, что теперь я достиг Вайкунтхи. Такая вера, огромная вера была у Сарбам в Махапрасад. Итак, он стал великим преданным. Все почитали его. Он каждый день пригла... приглашал Махапрабху в свой дом. Они вкушали просад и танцевали. Итак, перемены в сердце Махапрабху были огромным успехом, поскольку это повлекло за собой изменение всего общества Майвади. Возможно, вы помните, я говорил о жизни Джива Гасвами Джива Гасвами Пада Судан Вачаспати был учеником, учеником Сарвабам Батачари. Но со временем он стал башнаром. Нитьянанда сказал ему, отправляйся в Варанаси и там обучайся. Там были ученики Срабам Батачари, Аджива Пад... а, То есть Нитьянанда сказал Дживу Госваимпад идти и учиться в Варанаси. Махапрабху хотел изменить сердце всех Маеваде. Поэтому он пошел в Варанаси, а поскольку Варанасия является столицей Маевады. И никто не мог изменить философию Маевади. Кто бы, кто бы, это ни был, кто бы не старался сделать, это ничего не выходило. Итак, Махапрабху пришел в Варанасе, ежедневно предлагал поклоны каши Вишванатху. Он остановился в доме Чандра Шекара Ачари, принимал просад в доме Тапана Мишры. Также там в то время жил один замечательный преданный. Так, все Майвади критиковали Чайтани Махапрабху. Потому что он якобы... Был Майвади саньяса, ведь его, ведь он носил эка принял эка данду. Эка означает ахам Сми. Это Майвадская саньяса. Хабрамасми означает я Браман. Такова их садана, Когда они начинают ощущать, то есть они считают, что достигли успеха, когда начинают себя осознавать Брамой. Но Махапрабху указывает нам, что Майвади являются неблагоприятным для неблагоприятным общением для нас. Вишна Свами, Нимбадхи Тян, Не определяли Майвади как неблагоприятное общение, как Юшит Сангу. Майвади считают себя самыми отреченными в этом мире. Они очень гордятся своей вайрагией. Но Махапрабху хотел опровергнуть это. Первое, что должен сделать преданный, оставить Асад Сангу. Но сделать это крайне сложно. Может быть, мы можем оставить с внешней точки зрения Асад Сангу, но внутри она может, может продолжаться. Тем не менее, Махапрабху... Говорит, что первое, что должен сделать преданный – оставить неблагоприятное общение. Майвади хотят занять пост Брамы. Поэтому они являются неблагоприятным общением для нас. Представляют собой неблагоприятное для нас общение. Потому что они хотят захватить пост Брамы. Они считают себя равными Браме. Как мы знаем, к йошит, категории йошит относится Лапха, пуджа, Пратишка. Как правило, мы думаем, что неблагоприятным общением является общение с противоположным полом, недозволенное общение. Но это не совсем так. Не только оно является неблагоприятным. Порой йошит приходит как женщина, порой как деньги, золото, бриллианты, богатство а порой как слава и почет. Это учение Гаудио Она редка. Мало кто понимает, что Пратишта самая Большое препятствие. Наша гурварга говорит, что то, к чему мы испытываем влечение, является йошит. Выступает для нас как йошит, то есть как неблагоприятное, как нечто неблагоприятное. Пратишку невозможно увидеть, невозможно посмотреть на человека и определить, сколько литров в нем пратишке. Но по поведению можно увидеть, хоть она и невидима. Итак, пратишта — самое большое препятствие. Самое большое, самое страшное йошит. Самое большое препятствие в жизни садыки. И Махапрабху подчеркивал это. может произойти совершенно незаметно разрушение вашей, вашей саданы из-за пратиштхи. Рагнадас Госвами также говорит, и Прабхупак. <продолжение> Материальная пратиштха ее можно сравнить с испражнениями боже. свиньи. Испражнение «свиньи» — самая грязная вещь на свете. Она питается испражнениями и производит двойные испражнения. Но то есть и Прабхупад приводит именно такой пример, потому что наше сознание, сознание настолько низко, что... Рагунатда с госвами сравнивает пратиштху с блудницей, с низкоорожденной, бесстыдной женщиной. можно Итак, мои считают себя самыми отреченными в этом мире, а Махапрабху хотел показать, что их отречение равняется нулю, поскольку они не верят в вечное существование Гуру Вайшнава Нама, а Махапрабху всю свою жизнь занимался прославлением, установлением самбандхи Абидея Прайюжаны. Даже в то время, когда он был обычным учителем, когда он играл лил, лилу учителя, он занимался именно этим. Однажды Тапана Мишри Мишра увидел сон, где он получил знание о том, что скоро придет Махапрабху, который расскажет о садна татве Куда бы Махапрабху ни шел, всюду он устанавливал самбанха Абидею Прайоджану. Это настолько важно, потому что без самбанхи даже жена не станет служить своему мужу. Мать не будет заботиться о ребенке без понимания их взаимоотношений. Поэтому Махапрабху устанавливал повсюду Сабганха Бидепраяджан и прославлял Харинам. Все, что вы хотите достичь при помощи саданы, вы сможете обрести, повторяя святое имя Господа. Итак, Майвади Саньяси в Варанасе противостояли Махапрабо. Они воспринимали его как сумасшедшего, который поет и танцует, который не понимает, что он должен изучать веданту, иначе он не сможет поддерживать Саньясу. И однажды к Махапрабху пришел один браман, из с горечью на сердце сказал, «Все они критикуют тебя, Прабху, они даже не произносят полное твое имя, они называют тебя просто Чайтанья, они не говорят Шри Кришна Чайтанья». Почему Прабху? Махапрабху ответил, на самом деле Маевади великие оскорбители лотосных стоп Кришны. Поэтому они не хотят повторять Кришнам. Итак, с Варанаси Махапрабу отправился во Вриндаван. А когда он вернулся, он. So Изменил там. Этот же Браман пришел к Махапрабу и, и со смирением и сказал, «Я, сказал, Я знаю, что ты никогда не принимаешь приглашения везде, ни на какие» собрание Ты не принимаешь просад ни от кого здесь. Тем не менее, по, ты, может быть, по Твоей беспричинной милости Ты примешь мое приглашение, и тогда я буду очень-очень счастлив. Махапрабху видит прошлое, настоящее и будущее. Поэтому он понял, что этот браман хочет пригласить как меня, так и Майваде в одно и то же место для того, чтобы разрешить наш конфликт. То есть у этого Брабна на самом деле замечательная идея. Поняв это, Махапрабху согласился. В положительное время он пришел в дом этого брамана. Когда он зашел, он увидел сотни Майваде. И возглавлял их Пракашананда Сарасвати. С ним находились 10 тысяч учеников. Позднее, может быть, у него и больше учеников было, но в тот момент их было именно 10 тысяч. И все они пришли с, с... с дандами. Мадавендра Пурипат Ишвара, Пурипат Брамананда Барати и даже Рамануджачари приняли экаданду. Но это еще не говорит о том, что они Майваде. Наша Гуру Варгу говорит, что, приняв эко данду, они считали, что в ней уже находятся три данда. А Майвади принимает Экаданду с концепцией «хам-брама-сми», что «я есть Брама». В то время была лишь are можно было получить лишь Ekadando. Went Итак, Махапрабху вошел, и Маевади начали повторять начали повторять «Намо Нарайан», «Намо Нарайан». Таким образом, они выражают почтение друг другу, они не предлагают поклоны. Когда они кого-то приветствуют, они говорят «Намо Нарайан» что подразумевает под собой «Я Нарайна, и ты тоже Нарайна». При встрече с Махапрабху Сарабхамбатачаря также приветствовал Махапрабху. Как только Махапрабху вернулся в сознание, Сарабхамбатачаря сказал ему «Намо Нарайна», а Махапрабху ответил «Кришна Матирасту» что означает «пусть твой ум будет у лотосных стоп Кришны». И тогда Сарамбама Батачали понял, хоть он внешне выглядит, как Майвади, на самом деле это Вашнаб, Значит, это я нашел Hello, подходящего кандидата, я его быстренько изменю. So, Итак, когда Махапрабху вошел, все стали повторять «Намо Нарайан, намо Нарайан». Махапрабху омыл свои стопы. Там было специально отведенное место, где можно омыть ноги. И, помыв там, Ноги, прям там Махапрабху сел. Как правило, это считается нечистым местом. Но он сел там, и его тело начало сиять. Как будто бы сотня солнц, но сияние, исходящее от него, охлаждало. Когда Сарабам когда он взглянул на него, он припал к его стопам Махапрабху и сказал, почему, почему, ты сел в этом грязном месте, пойдем садись к нам. А Махапрабху ответил, у меня нет права. Я падший, как я могу сидеть с вами, увидев невероятное смирение Махапрабху. Они были поражены, что он говорит. Он же выглядит как Бхагаван. Как правило, мои не верят Бхагавану, но, видя Махапрабху, они начали говорить: похоже, ты Нараян. И они начали беседу с ним, ты Майвади и Саньяси, мы же тоже Майвади Саньяси, почему ты не присоединишься к нам? Мы же из одной сампродайи, то есть они восприняли Махапрабху <suspiciously> как последователя своей сампродайи. То же самое произошло в Удупи. И мои вади спросили, ты почему все время танцуешь и поешь? Почему ты не изучаешь веданту? На этом Махапрабху ответил, на самом деле я глупец, я глупый. Мой Гурупад Падма, зная об этом, сказал мне, поскольку ты настолько глуп, у тебя нет... Я не позволяю тебе изучать веданту. Просто все, что ты можешь, просто пой санкиртану. Этими словами Махапрабху хотел расплавить их сердца, сердца Майваде. И он говорит, я на самом деле неграмотный. Поэтому мне Гуру Падмай сказал, что раз ты такой глупец, тебе не разрешается изучать веданту, просто совершай намасанкиртану. Таким образом, это не мое желание. Я просто танцую и плачу. Однажды я спросил своего Гуру Падму, что за мантру ты дал мне. Я не могу спокойно повторять ее, она заставляет меня танцевать. Петь ее вновь и вновь. Почитайте я Чиритамбата. Это не мое желание петь и танцевать. Мантра заставляет меня делать это. Махапрабху, мой Гурпат падма сказал мне, что ты достиг совершенства, а ты достигнешь, ты достигнешь совершенства, ты достигнешь приема, если будешь петь и танцевать. Приема наша. Према — это то, что необходимо обрести в этой жизни, и это возможно сделать, следуя гуру. Всю жизнь необходимо совершать садсангу. Необходимо принять твердое решение отказаться от асад-санги, даже осознанно, неосознанно и даже в уме. Если совершать баджан и при этом асадсангу, бессмысленно ожидать плодов баджана, изменений в жизни, поскольку асадсанга поглотит все, все, что дает баджан. Итак, Results. необходимо оставить Асад Сложив руки, Махапрабху со смирением говорит, на самом деле Шанкар не, не сам выбрал проповедовать Майваду. Это было наставление Верховного Господа. Ачария Шанкар — это... Несмотря на то что он проповедовал моиватскую ситханту он написал мы знаем что он написал шарина башью то есть моиватские комментарии тем не менее есть множество свидетельств того что он является великим преданным Present сказал Bichar Seddhanta by the order of giving me Шанкарачария сказал Парвати, что Бхагаван дал мне наставление отправиться в материальный мир и проповедовать Майватскую ситханду для того, чтобы защитить от обманщиков чистое преднаслужение, чистой бхакти. Бхагаван сказал, что я не хочу допустить к, к бхакти демонов. Он сказал, отправляйся в материальный мир и проповедуй так, чтобы демоны не смогли понять чистое преданное служение. Майва, э, Равана, Камбакарна, Шишупала, все они были в Майваде, даже Равана. Наш Кешага с вами написал, казано, что Равана Сланги приезжал в Индию на своей колеснице для того, чтобы обсудить Майвадскую ситханту с кем-то из местных представителей. Итак, Шанкарачария был вынужден по наставлению Господа проповедовать майвадскую ситханту, майвадскую философию, и Махапрабху сказал об этом собравшимся в Майваде. А Паракашананда Сарасвати был вынужден поверить в слова Махапрабху. Он понял, что твои слова действительно совершенные. Паракашананда Сарасвати сказал, Да, на самом деле мы знаем, мы проповедуем Майваду, защищаем ее, но сами ее до конца не понимаем. Поскольку Шанкарачарья дал нам это знание, мы защищаем его, мы проповедуем его. Но в сердце, наше сердце не принимает до конца Эту Все, что ты говоришь, твоя речь, твоя внешность, заставляет нас поверить в то, что ты на рай, а ты Верховный Господь. Только взгляните, каково влияние Махапрабу. Благодаря Его влиянию все Маевади изменились. Они поверили в то, что Махапрабху — Верховная Личность Бога. Они не просто изменились, они начали петь и танцевать вместе с Махапрабху. В Чиритане Чиритамбрите сказано, что Махапрабху посетил Бинду Мадава. Там он начал петь и танцевать. И в это время Прокашананда вместе с, с группой своих последователей, услышав звуки Санхиртаны, увидели, как золотая аватара Господа танцует. И тоже начали танцевать. Это поразительно. Они изменились, изменилось их настроение. Это чудо. Все Варанаси переменилось. Пракашананда был лидером. Он возглавлял весь Варанаси. И благодаря Махапрабу Варанаси очистилась. Очистилась благодаря шутха, бхакти. Прабхупад пишет, нам необходимо проповедовать вновь и вновь. То есть нам необходимо осуществить повторную волну проповеди. Махапрабу приходил... Уже 500 лет назад, и теперь необходима повторная волна, Прабхупад выступал в Бенаресском университете. Он рассказывал там о гаудио -Виданте. Но в действительности там обучают майавадской виданти. Их программа не содержит в себе Знание BSU it's знания and and Даже институт at нанда and Преподаватели этого университета говорили, мы хотим, чтобы в нашем институте преподавали Гаудиавиданту. Но кто, кто бы и стал в действительности изучать. Гаудиавиданта ⁇ это высшее сокровище. Но никто не заинтересован в изучении гаудио Посмотрите, что происходит в нашей Сампродае. Все только едят и воюют друг с другом. Мы хотим, uh, uh, чтобы какой-нибудь из профессоров гаудио виданты преподавал этот предмет живо вамипад был выдающимся знатоком гаудиоведант и никто не мог победить его и и этот профессор института сказал в Гауди Виданта Сапрадая благодаря шили Рупой Госвамипада, Дживе Госвами Паду, Вишна Чакраватипаду заложены хранятся редчайшие сокровища. То есть даже преподаватели этого института признали это. Тем не менее, очень редко можно встретить того, кто готов изучать Гаудивиданту. Итак, Майва... махапрабу изменил Майеваде. И именно когда Майваде приходит конец, возможно, проповедь чистой ситханты. Пока... Маевадская философия царит в этом мире. Невозможно установить чистую ситханту, поскольку Маевада настолько сильна и настолько привлекательна, что люди очень просто принимают ее. Им не хочется совершать преданное служение. Если даже сейчас обойти весь мир, можно найти тех, кто носит кантималы и одежды преданных, тем не менее, если произвести операцию на их сердце. Являются ли они искренними преданными? Помните о том, что Майвада представляет собой огромную угрозу, проблему. И день за днем постепенно Майвада поглощает общество преданных, общество гаудиев, подобно крокодилу. Сарасвати Сарасватипад говорит, что он находится в океане Майи, где кишат крокодилы, которые... Постоянно кусают его, нападают на него. Как же, как же защитить себя? Как защититься? Они не встретиться с Махапрабху. Напрямую или косвенным образом, или слушая речи Гуру Варги, Те, кто погружены, в Кармаканду, те, кто занят ее изучением, проповедью, осквернены. Аскезы запрещены. За, строгие, аскезы, строгие аскезы запрещены. Мы принимаем лишь то, что питает наши бхакти. Когда я жил во Вриндаване, я многим саду говорил, зачем, зачем вы это делаете, зачем вы так издеваетесь над собой этими скезами? Они совершали Дандавата Парикраму. И совершали другие скезы. Я говорил, что это не поможет вам выжить, это все равно повлечет за собой падение. То есть аскезы, которые не способствуют развитию бхактии, запрещены преданным. Материалисты сравнивают с животным. Прабхаднандасарасвати пишет об этом. Те, кто наслажда... наслаждаются материей, «Животные! Как можно их спасти? Это животные, которые наслаждаются материей!» Говорит про Сарасвати Патт. «Как им можно помочь?» По сей день они так и не встретились, так и не получили даршан, лотосных стоп Гауранги и Махапрабху. На этом я хочу остановиться на сегодня. В Гаодиамадхе содержатся небывалые сокровища.